Всем привет, вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике у нас речь пойдет о комплексной шумоизоляции автомобиля Toyota Land Cruiser 200, а также шумоизоляции колесных арок. Ребята приступили к работе и начали, как обычно, с шумоизоляции крыши. Шумоизоляцию крыши мы производим в два слоя. Первый, основной, это виброизолятор. Здесь мы используем Comfort Mat Viper. Его мы наносим на всю плоскость крыши, исключая усилители и ребра жесткости. Второй слой – это шумопоглотитель, Soft Wave 15. Его мы наносим на, на нанесенную ранее виброизоляцию. А также мы не затрагиваем ребра жесткости. В конкретно этом случае при наличии люка, там, где находится шторка, мы используем только один материал – виброизолятор. После нанесения двух слоев на крышу и После того, как установили обратно декоративное покрытие крыши, мы приступаем к шумоизоляции пола и багажного отсека. Сейчас вы можете воочию убедиться, почему эти автомобили достаточно частые гости в наших стенах. Но это все связано с тем, что производитель максимально экономит на штатных шумоизоляционных покрытиях. Максимум, что он предлагает, это некоторое количество виброизоляции, которая находится на полу, и на полу, на полу в салоне и на полу в багажнике на задних арках она полностью отсутствует точно так же как и в задних крыльях а это уже наш вариант обработки виброизоляции этого автомобиля задние арки мы обрабатываем мощным виброизолятором Comfort Mat Atom всю остальную поверхность багажного отсека Comfort Mat Viper это задние крылья а также зоны под задним сиденьем и до конца багажника также мы не забываем про левую часть где установлена печка и, как правило, эту зону мало кто обрабатывает. После нанесения виброизоляции мы приступаем к второму этапу. Это нанесение шумоизоляционных материалов. В передней правой части, а также в передней левой, мы используем вторым слоем это комфорт-мат интегра. Точно так же, как и под зоной заднего дивана. В багажном отсеке у нас более мощный шумоизоляционный материал. Это блокшот. А зоны, где обшивки багажника плотно прилегают к арком, мы используем SoftWave 15. Это нам дает максимально возможный результат при шумоизоляции. И заключительный слой в обработке пола, это нанесение последнего слоя. Это акустическая мембрана-блокатор. Она у нас наносится по всей поверхности пола, там, где находится ковер. Она необходима для того, чтобы закрепить все предыдущие слои, и чтобы результат наших, нашей работы был максимально эффективным. И маленьким бонусом для владельцев подобных автомобилей является виброизоляционная обработка корпуса сабвуфера, который изначально у нас является пластиковым. Конечно, к шумоизоляции это отношение не имеет, но после такой обработки этот сабвуфер заиграет новыми красками. Шумоизоляция дверей у нас проходит также в несколько этапов. Первый – это нанесение виброизоляционного материала Comfort Mat Viper, на всю внутреннюю поверхность двери исключая только ребра жесткости и усилители вторым этапом на нанесенную ранее виброизоляцию мы наносим слой шумоизоляционного материала Интегра, который точно также у нас закрывает всю поверхность исключая ребра жесткости и усилители ну и заключительный этап работы с металлом дверей это нанесение третьего слоя это виброизоляция Comfort Mat Viper она наносится сплошным листом, закрывая все технологические отверстия. Обработку обшивки двери мы производим материалом SoftWave 15. Этим материалом мы покрываем практически 100% поверхности самой обшивки, исключая только зоны, где находится динамика автомобиля, а также ручка открытия дверей и зоны, где вставляются разъемы для подключения проводки к стеклоподъемникам и другому дополнительному оборудованию. В нашей работе мы не забываем про такие зоны, как капот и крышка багажника. Капот обрабатывается в один слой виброизолятором, крышка багажника обрабатывается в два слоя. Это тот же самый виброизолятор Comfort Mat Viper и шумопоглотитель SoftWave 15. После того, как мы завершили работы салона, мы переходим к нашей опции дополнительной, это шумоизоляция колесных арок. Колесные арки выполняются у нас в три слоя. Первый это виброизолятор. Он наносится на всю поверхность колесной арки. Затем он покрывается слоем жидкой шумоизоляции, тримантишум, который закрывает нанесенный нами ранее виброизолятор для того, чтобы под него не попадала влага. И тем самым мы исключаем возможную коррозию в колесной арке. Обязательное условие при шумоизоляции колесных арок в этом автомобиле – это наличие дополнительных комплектов подкрылков. В базовом варианте с завода в задних арках подкрылки отсутствуют вовсе, а в передних арках они достаточно узкие и не подходят для полноценной шумоизоляции. На эти пластиковые подкрылки мы наносим слой шумоизоляционного материала Integra, который позволяет нам значительно снизить шум от колес во время езды автомобиля. На этом работы по шумоизоляции этого автомобиля у нас завершены. Всем спасибо за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. А если у вас остались вопросы, то вы можете смело их задавать в комментариях, и мы обязательно на них ответим.